Какие бывают причины болезней? Первое. Допущенные. Когда сам человек допускает заболевания неправильным образом жизни. Да, то есть неправильным образом мышления. И неправильным образом питания на всех уровнях. Да. Очень важно, что мы смотрим, что мы вкладываем в наше тело, с чем мы соприкасаемся. Второе. Кармические заболевания. Это заболевания, которые имеют более глубокие причины и связанные с нашим прошлым. Третье. Священные заболевания. Эти заболевания зачастую сложно поддаются лечению. И приходят к человеку для того, чтобы он вышел совершенно на другой уровень. Со всеми этими причинами нужно разбираться и исцелять их.